Так, приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. Прежде чем начать работать, нам нужно зарегистрироваться в компании Forex FAU. И для этого вам нужно э, перейти в раздел ⁇ Личный кабинет ⁇ То есть нажать на эту кнопку. Нажимаем на ⁇ Личный кабинет ⁇ И здесь у нас два поля, которые надо заполнить. Да? То есть, если вы уже клиент, вы можете войти в кабинет. Ну, так как вы еще не являетесь клиентом компании Forex FAU, вам нужно пройти регистрацию. И здесь нажимаете кнопку регистрация и попадаете вот на такую вот страницу. Что вам здесь нужно сделать? Все заполняется латинскими буквами. Имя, фамилия, email адрес. «Страна», «Город» пишем также латинскими буквами, выбираем «Часовой пояс», «Домашний адрес», «Номер телефона», Здесь должен стоять у вас код, привлекшего партнера. Мой код, вот такой вот. Да. Соответственно, дальше пишите пароль от личного кабинета. Все. И после этого подтверждаете, что вы старше 18 лет, и нажимаете кнопку "Продолжить". Шаг второй. Здесь нам нужно выбрать э, валюту счета. Вы можете любую выбирать, хоть евро, хоть доллары. То есть это все равно. А тип счета. Если вы не собираетесь торговать, а собираетесь работать с партнерской программой и собираетесь заниматься сервисом Share4U, то это не так важно. То есть вы можете э, в любой момент открыть новый счет прямо из кабинета. Да? Поэтому здесь можно ничего не трогать. Плечо также можете не трогать, а можете поставить, допустим, 1 200 и ввести пароль к терминалу. Пароль к терминалу должен отличаться от пароля к кабинету. Для чего нужен будет этот пароль к терминалу, да? Этот пароль нужен будет вам для того, чтобы выводить свои средства на кошельки. Итак, ставите галочку «Возможность менять пароль». Нажимаете кнопку «Продолжить». Так, что-то у нас здесь не так. Секунду. А, пароль не может превышать более 15 знаков. Ну, все, значит, поменьше делаем знаки. шестнадцать, да, ну ладно и здесь также Здесь у нас есть краткое клиентское соглашение. Все остальные документы, в принципе, можете их прочитать, а можете не читая, просто нажать галочку и согласиться. Нажимаете «Продолжить». Вам нужно будет ввести код активации, но этого делать не обязательно. Для этого мы заходим на почту, видим то, что у нас здесь пришло письмо по регистрации. Вам достаточно просто нажать на вот эту вот ссылку, перейти по ссылке, либо ввести вот этот код активации. Но лучше всего перейти по ссылке. Она автоматически активируется. И после того, как вы нажали на эту ссылку, вам предложат скачать терминал торговый. Но это если, в том случае, если вы собираетесь торговать. Также можно его просто пропустить и нажать на кнопку «Продолжить». Все, вы автоматически заходите в свой кабинет и у вас появляется вот такое вот сообщение. Уважаемый клиент, поздравляем вас с открытием торгового счета. Перед началом работы мы рекомендуем вам пройти процедуру верификации. Верифицированный аккаунт обеспечивает вам максимальную безопасность и позволит пользоваться дополнительными услугами, связанными с финансовыми операциями, совершаемыми по вашему счету. Что позволяет тут делать верифицированный аккаунт? Выводить средства общим объемом более тысячи долларов, переводить средства с одного на другой торговый счет, использовать международный валютный банковский перевод для осуществления ввода-вывода средств. Для прохождения верификации вам необходимо предоставить следующие документы – скан разворота паспорта с фамилиями, отчеством и личными данными владельца, скан документа, подтверждающего место проживания, например, счет за коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь э, или э, выписку со счета из банка. Документ должен содержать ваше имя, фамилию, адрес проживания, а также должен быть выдан не более трех месяцев назад. То есть, вот это вам нужно загрузить. да? То есть, скан разворота паспорта с личными данными владельца и второй документ. Все. Нажимаете, допустим, «Сейчас», если у вас все это есть. Выписку из банковского счета, то есть можете взять, чтобы ваши были там данные. Итак, верификация учетной записи. Здесь опять же говорится, что верифицированный аккаунт откроет вам дополнительные возможности. Использовать систему MoneyBookers. Вы можете заказать, использовать девятую карту Pioneer Mastercard для вывода средств. Цен, так, цветной скан разворота паспорта и так личными данными его владельца. Скан документа, подтверждающего место проживания, например, счет за коммунальные услуги, интернет, мобильную связь или выписку со счета из банка. Документ должен содержать ваше имя, фамилию, адрес проживания. Ну, вы можете любой документ, да, то есть, может быть, вторую страницу вашего паспорта загрузить но ну, можно сделать и тогда если что если вам что-то непонятно здесь сейчас не работает конечно сегодня суббота онлайн чат вы можете всегда поговорить с ними либо позвонить по телефону спросить что точно они от вас хотят да то есть я раньше загружал просто паспорт и по моему все паспортные данные все нажимаете продолжить Далее вам нужно цветной скан разворота паспорта с личными данными владельца. Выбираете на компьютере и скан со страницы прописки регистрации. Вот, да, в принципе, я так и делал. Никаких там вот этих вот документов лишних я не загружал. То есть вам, по сути, нужен только паспорт. Первые две страницы, да, и там, где у вас а, ваша прописка. Все подтверждаете, нажимаете продолжить. И после этого, в принципе. У вас аккаунт будет верифицирован. Я сейчас не буду верифицироваться, потому что у меня другой аккаунт. Это, э, этот аккаунт я открыл специально для того, чтобы вы смогли увидеть, как зарегистрироваться. И после этого, после процедуры верификации, вам нужно будет э, пройти. Заходите в раздел «Партнеру», согласен с условиями с указанными э, в документах нажимаете эту кнопочку согласен все и у вас открывается личный кабинет то есть документы вы загрузили да и переходите к этому сразу шагу до да, э, открытие партнерской программы личный кабинет здесь вам ничего практически указывать не надо Достаточно просто указать пароль к терминалу, телефонный пароль. Все. у вас здесь должен быть одинаковый пароль чтобы ничего не забыть создать еще так пароль не должен совпадать с паролем личного кабинета инвесторский не должен. Ага, понятно то есть у нас пароли должны быть разные давайте другой введем сейчас Все, создаем счет. Пароль терминал не должен совпадать с инвесторским паролем. Совсем замочили. Ну давайте другой. Пусть будет так. Эх. будет пусть нас. Все, мы открыли партнерский счет, на который нам будут перечисляться партнерские вознаграждения. На этом я заканчиваю видеоурок. Делайте все, как описано в видео. То есть первые шаги вы должны будете сделать. И после этого переходите к следующему видеоуроку. Еще раз повторяю, ссылка для регистрации в ForexFive находится под этим видео. Обязательно регистрируйтесь по ней. На связи с вами был Евгений Ванин. Жду вас в следующем видео уроке. Пока.